Здравствуйте. Давайте рассмотрим, каким образом в вашем почтовом ящике на mail.ru, list.ru, becaru, inbox.ru можно добавить фильтр для того, чтобы письма, приходящие с наших почтовых ящиков, с двух почтовых ящиков Headline Clicks Собака и Info Собака ком, на которые вы подписались и хотите получать рассылку никогда не попадали в папку «Спам», а всегда попадали в папку «Входящие». Для чего это нужно сделать? Потому что в рамках нашей рассылки мы хотим, чтобы вы всегда получали письма и они у вас не попадали в папку «Спам». Mail.ru достаточно строго подходит к вопросам спама и зачастую особо не разбирается в том, является ли письмо действительно спамом, либо нет, и складирует очень часто Письма все в папку «Спам». Для этого мы с вами заходим в свой почтовый ящик на mail.ru. В данном случае у меня ящик создан на bk.ru. Открываем ящик. Заходим в свою почту. Для этого нажимаем вверху в новом дизайне на вкладку «Еще». Здесь находим «Настройки». Жмем. открывается нам такие папочки, здесь мы находим правила фильтрации, настройка автоматической фильтрации писем, жмем и вот здесь выбираем добавить фильтр, теперь вот здесь вот поле от кого содержит, уже здесь выбрано, мы здесь должны занести по очереди оба наших почтовых ящика. Давайте сделаем по порядку. Копируем первый ящик. Вы можете этот адрес электронного ящика скопировать. Он будет в описании под видео. Далее. Здесь плюсик. Мы ничего не делаем. А здесь, значит, будет точка поместить письмо в папку ⁇ Входящее ⁇ Выбираем, видите. Спам, корзина можно, да, здесь мы выбираем папку ⁇ «Входящие». помечаем флажком обязательно и жмем здесь ⁇ Сохранить ⁇ Все, фильтр сохранен, он включен, зеленым горит. Теперь все письма, приходящие с данного адреса, будут попадать у вас всегда в папку входящие и вы никогда не потеряете наши письма. Также мы сделаем для второго почтового ящика. Опять жмем добавить фильтр. В поле вот здесь вот в поле от содержит копируем второй наш ящик info точка ком. Вставляем в это поле. Поместить письмо в папку ⁇ Входящее ⁇ обязательно проверьте, что было входящее. Помечаем флажком. Галочку ставьте, не забывайте. И жмем ⁇ Сохранить ⁇ Итак, фильтр для данного электронного ящика тоже создан. Здесь у нас вот он включен. Теперь все письма, которые будут приходить, либо... С этого ящика, либо со второго ящика с рассылки, они всегда будут попадать у вас в папках «Входящие». Благодарю за внимание. Пока!